Всем привет, дорогие ребятки! И сегодня с вами Дэн. Сегодня я вам покажу, как же все-таки скопировать ссылку своего канала. Как вы понимаете, с обычного ютуба нельзя скопировать. Но как же все-таки это можно сделать? Вот, допустим, это ваш канал. Вы заходите в мои видео. заходите в мои видео и у вас будет вот это видео есть два способа скопировать свои ссылку это можно скопировать ссылку в видео а можно вообще именно канала ибо для накрутки как бы подписчиков вы вы должны туда ввести ссылку своего канала а не видео так как же скопировать все таки видео к ссылку своего видео так, нажимайте сюда и поделиться. Здесь будет копировать ссылку. И как, как я уже понял, вам это не нравится. Так, как же сделать так, чтобы скопировать свой, ссылку своего канала через... Ну, вторым способом, в общем. Вы делаете поделиться. Нет, нет, нет я, я все правильно делаю. Это я не хочу скинуть ссылку в видео. Копировать ссылку. Написано скопировано. Так, выходим как бы. Я не буду закрывать, я просто сверну. У танки всего-то 8%. Ну ладно, пофигу, все равно телефон заряжается. Почему-то, когда я заходил через Google, у меня бы, включался обычный YouTube. Поэтому через Google и Chrome вам не скачивайте Браузер. загружается подождите вот видите адрес текст нажимаем сюда полить ссылку которую вы скопировали сейчас подождите у меня прокручивается прохожу... скоп... Подожди. Глупы, что ли? Пойдет поиск. Ну, вот, потом у вас вылазит вот такое, но я уже сделала на компьютерную версию, а у вас будет как бы телефонная. Мне кажется, что телефонная лучше. Так. Видите, как долго, придолго прогружается, все вот это вот. Так, приблизи и название своего канала. Таня налезала. в буш. И на ю... Я тихо. Так, вот, когда вы уже зашли, вы, так, сделаем и вот как бы вот такой вот вылазит, вы просто, оп, скопирую все, и видите, это уже ваш канал. Э -э спасибо вам за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, очень жду вас.